Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы хотели бы рассказать вам о плюсах устройства Suarin Air. Первый плюс мы отдаем невероятной компактности устройства. Мод с легкостью поместится в любом кармане, а благодаря форм-фактору его можно положить даже в кошелек. Второй плюс подсистема получает за рычажок включения и выключения. Благодаря ему вы всегда можете быть уверены в том, что устройство не активируется самостоятельно. Следующий плюс, мы смело отдаем картриджу Саурин. Картриджи обладают хорошей вкусопередачей и возможностью перезаправки, что позволит использовать его несколько раз и при этом всегда можно поменять вкус. И заключительный плюс, мы отдаем устройству за его аккумулятор. Столь небольшие размеры, производитель смог установить аккумулятор в 400 мАч, чего хватит на день умеренного парения.